Здравствуйте, меня зовут Жуков Алексей, я руководитель развития в регионах компании «Вкус детства». Именно под моим руководством вы получите первые 100 тысяч рублей прибыли на шоколадных мастер-классах. Моя задача – довести каждого клиента до прибыли, и у меня есть проверенная схема, как это сделать. Всем привет, меня зовут Игорь Зарецкин, я заслуженный в шоколаде России – у меня есть своя мастерская по изготовлению шоколадных авторских работ. Мастер-классами я занимаюсь уже 8 лет, поэтому у меня опыта более чем достаточно. Именно я покажу вам все в деталях, обещаю научить вас работать с шоколадом, и вы станете лучшим ведущим шоколадных мастер-классов. Это точно.